Добрый вечер. Я знаю, что мои коллеги уже встречались со своими пулами журналистскими, практически все уже рассказали. Мне, наверное, остается только дать оценку нашего отношения к результатам совместной работы. Российская делегация удовлетворена этими результатами. Все поставленные цели достигнуты. Все документы, которые мы планировали принять, Приняты. Практически без изменений. Мы, как вы знаете, мы приняли еще дополнительный документ. И его, инициаторами его принятия выступили сразу несколько стран, в том числе и Россия. Это оценка нашей ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, и предложение о том, что нужно предпринять в ближайшее время. Я думаю, что этот документ у вас тоже есть. Если есть необходимость прокомментировать все, что мною было названо выше, я готов это сделать. Вместе с тем, с самого начала хочу отметить несколько, на мой взгляд, ключевых вещей. Первое, что касается энергобезопасности. Я думаю, что все коллеги-журналисты, прочитав документ, обратили внимание на определенную смену акцентов в самом понятии энергобезопасности. До сегодняшнего времени под энергобезопасностью понималось стабильное снабжение основных потребителей энергоресурсами. Сейчас мы убедили наших партнеров в том, что энергобезопасность это гораздо более широкое понятие, и она включает в себя добычу, транспортировку и продажу на рынках энергетики. И все звенья этой цепочки, представители всех этих звеньев несут солидарную, одинаковую ответственность. И это, на мой взгляд, крайне важно. Другой вопрос, который рассматривался в качестве основного, это образование. И, на мой взгляд, я бы выделил здесь наиболее важные вещи. На мой взгляд, такой вещью является то, что мы обратили внимание на решение проблем миграции и адаптации мигрантов с помощью образовательных систем. Это первое. И второе. Это второе заключается в том, что, может быть, не впервые об этом сказано, но сформулировано, я думаю, что в таких документах впервые мы считаем, что в современном мире Нужно обращать внимание на все три основные компонента образования. Это собственное образование, научное исследование и инновации. Вот по этому направлению договорились совместно работать и сверять наши часы в ходе практической реализации достигнутых договоренности. Ну и, наконец, борьба с инфекционными заболеваниями. Думаю, что вы этот документ тоже читали. Мы в России будем создавать лабораторию соответствующую со штамами. У нас есть неплохая база для этого, для Восточной Европы и Средней Азии. Мы здесь будем создавать в России центр по производству необходимых лекарств для Средней Азии вместе с нашими партнерами. Будем, конечно, привлекать и наших друзей и партнеров из самого региона Средней Азии. Мы договорились о том, что будем создавать мобильные отряды специалистов, которые могли бы быстро и эффективно реагировать на происходящие в мире события, связанные с распространением эпидемии и инфекций. Вот эти и другие вопросы все закреплены в документах и приняты. Что касается нашей декларации, нашего заявления по Ближнему Востоку, то вы о ней тоже знаете. Повторяю еще раз, если есть необходимость прокомментировать что-то из того, что я назвал выше, я с удовольствием это сделаю. Большое спасибо вам за внимание. Коллеги, у нас, как и вчера, 20-25 минут. Пожалуйста, ваши вопросы. Начнем вот с коллеги вот в левом секторе, руку который поднялась, пожалуйста. Израильское телевидение. По документу по Ближнему Востоку хотел бы спросить, как Россия могла бы помочь в разоружении милиции Хезбалла, Хазб а в соответствии с резолюцией ООН, и может ли Россия использовать свое влияние в таких странах, которые считаются защитниками этого движения в Иране, Сирии? <клес> Россия не только может, но и совершает необходимые действия в контакте и с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Израиле, и в соседних с Израилем странах. Мы по всем каналам предпринимали усилия, направленные на освобождение ваших солдат. Я хочу сказать по всем каналам. И у меня есть основания полагать, что Наши действия не являются напрасными. В силу ряда обстоятельств я пока воздержусь от оглашения деталей. Это первое. А второе. Мы достаточно активно дискутировали на тему о, о том, какая должна быть эта декларация. Это естественно, потому что она нашими экспертами до того, как мы собрались в Петербурге, не прорабатывалась. И ситуацию нам пришлось разбирать, что называется, вживую в ходе тех трагических событий, свидетелями которых мы с вами являемся. В качестве ключевого момента хотел бы отметить, что декларация, на наш взгляд, на взгляд российской делегации, является сбалансированной. Что касается ваших интересов, интересов государства Израиль, по-моему, там это все достаточно выпукло, отражено. Что я имею в виду? Прежде всего, это ссылка на две... Резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану. Мы договорились о том, что мы не просто будем добиваться в полном объеме исполнения этих резолюций, но и обратимся в Совет Безопасности с настоятельным призывом выработать план реализации этих резолюций. Есть и другие положения, которые направлены на то, чтобы огонь был немедленно прекращен с двух сторон и были бы созданы условия для ведения мирных переговоров. В том числе это касается и а, тем силам, которые сегодня Израилю противостоят. Пожалуйста, Аркадий, время новостей. Это вчера ни один из российских федеральных представителей. Четный пресс не получил возможности. Аркадий Дубнов, время новостей. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот, в отношении резолюции, о которой сейчас идет речь, о той части, где говорится о необходимости выполнения резолюции 1559 по Ливану, нет, ну скажем, нет упоминания Сирии В то время, когда в первой части есть упоминания о экстремистах в и Хамас Так вот, отсутствие упоминания Сирии Это есть как бы условие компромисса со стороны России По отношению к тем требованиям, которые были у партнеров И второй вопрос Появилась информация, что в подготовке этой резолюции Определенную роль сыграла ваша встреча с Тони Блэром кто был инициатором этой встречи и почему она необходима так оказалось? Это не встреча с Тони Блэром, это просто рабочий момент работы над резолюцией. Нам всем хотелось, и мы считали, что мы обязаны до того, как уйдем на перерыв дневной, закончить работу над этой резолюцией. И мы пригласили, мы договорились с коллегами, что мы с Тони возьмем на себя инициативу пригласили наших экспертов, которые работали над этой темой, взяли сами эту резолюцию и отчасти приняли участие в ее подготовке и добились приемлемых, на мой взгляд, результатов, компромиссных формулировок, которые на мой взгляд являются весьма сбалансированными. В части, которую вы упомянули, а именно то, что в резолюции не названы конкретные страны, да, это была наша принципиальная позиция. И она заключается в том, что если у нас нет достаточных оснований, кого бы то ни было обвинять, то мы не можем на таком серьезном государственном уровне строить наши выводы и закладывать их в документы только на основе предположений. Даже если они кажутся нам логичными. Дело в том, что мы очень хорошо знаем ситуацию в других регионах мира, в том числе и... В горячих точках Российской Федерации, слава богу, они охлаждаются последовательно, не в последнюю очередь с помощью поддержки исламских государств, которые вносят конструктивный вклад в разрешение тяжелых чеченских проблем на Северном Кавказе в России. Но так вот, мы когда видим, что там происходит, мы знаем, что с территории некоторых стран осуществляется поддержка экстремистских элементов. Мы же их не называем до тех пор, пока у нас не появится веских доказательств, которые мы можем предъявить международной общественности. Хотя намеков более чем достаточно. Поэтому э, я считаю, что мы заняли правильную позицию. Мы благодарны нашим партнерам за то, что они с ней согласились. Но э, и мы по некоторым вопросам пошли навстречу, полагая, что их логика заслуживает внимания и нашей поддержки. Пожалуйста. Попрошу Антерф, вот дайте, пожалуйста, микрофон в самом заключительной части этого ряда кому-нибудь, поднял руку, пожалуйста, передайте. Monsieur le Président, en quoi le texte que vous avez adopté aujourd'hui sur la из этого вытекает, что на следующий год могут подняться цены на газ еще раз. Вы странным образом связали принятую сегодня декларацию и возможное повышение цен на природный газ. Наоборот, чем больше безопасности в сфере энергетики, тем стабильнее цены. А цены на природный газ, тем более на российский газ, определяются не волюнтаристки и не в Кремле, они определяются рынком. Я для такой представительной аудитории могу еще раз повторить, как это делается. Цена на газ для конкретной страны равна средняя рыночная цена прошлого года плюс небольшой коэффициент и средняя цена на газолин плюс небольшой коэффициент средняя цена на топочный азут. И газолин, и топочный мазут привязаны к цене нефти на мировых рынках. И от нас не зависит. Я хочу, чтобы это было понято в конце концов. Мы покончили с периодом времени, когда мы директивно назначали цены для своих партнеров. Это все теперь определяется рынком. Более прозрачного механизма я себе представить не могу. Пожалуйста, второй ряд. Коллега рядом с Тереховым. Да, пожалуйста, вы. А, кстати, цена на нефть поднимается, вы знаете почему? вот последние события на Ближнем Востоке тоже были одной из веских причин поднятия цен. А события в других странах этого региона. А то, что катаклизмы различные происходят в нефтедобывающих странах в Центральной и Северной Америки. это все причины, причины увеличение рыночных цен на нефть. Мы же, в свою очередь, хочу это еще раз подчеркнуть, всю свою деятельность направили на то, чтобы стабилизировать, минимизировать риски, а значит стабилизировать цены. Коллеги, прошу выключить телефоны, по возможности они мешают переводчикам. Пожалуйста. Египетская телевидение. Владимир Владимирович, в этом заявлении, сегодняшнем заявлении по ближнему восторку, Можно чуть погромче, пожалуйста. В заявлении сегодняшнем по Ближному нет есть упоминаний обо всем. Нет обменаний о том, что корень проблемы кроется в невыполнении Израиля все резолюции Совета Безопасности и э, э, карте, э, дорожной карты. Э, не считаете ли вы, что э, сегодняшнее заявление путает причину со следствием, то есть Причина, не, причина взрыва на Ближнем Востоке не кроется в, в, в том, что Хазьболла э, нарушил границу и так далее, а в том, что э, Израиль не выполняет резолюцию Совета безопасности. Я не считаю, что здесь причина перепутана со следствием, потому что при любых обстоятельствах нельзя похищать людей и наносить ракетные удары с территории одного государства по территории другого. Но в том, что вы сказали, есть значительная доля правды. И этот аргумент, раскрою вам внутреннюю кухню, мы, конечно, использовали, когда добивались компромиссных формулировок. Пожалуйста, Катя Григорьева, газета «Известия». А, газета «Известия». А... Ожидалось, что на этом саммите тема энергобезопасности вызовет такую очень громкую, бурную дискуссию. Однако прошло все, ну, вроде, довольно гладко. Почему так? Потому что мы напряженно работали в течение всего года. И я хочу поблагодарить и своих сотрудников, и экспертов из стран «восьмерки» за то, что они профессионально и напряженно работали весь год. Документы оказались нужного качества и не вызвали особых дискуссий. Вот Аль-Джазиров хочет, да? Вы хотите замучить а, меня вопросами? Они вчера ну, пускай еще раз да, да. Коллеги, тогда на завтрашней пресс-конференции вы не тянете руку, то, что вы вчера задавали. Сегодня, пожалуйста. Я, я отдельно с, с вами поговорю завтра. Хорошо. <свят> Спасибо. <свят> Спасибо большое, Владимир Владимирович, за обещание. Владимир Владимирович, значит, саммит восьмерка так оперативно отреагировал на события на Ближнем Востоке. И даже до, вплоть до того, как отправил э, спецпредставитель э, в регионе, который, здесь, э, который сейчас э, находится. Э, получили ли вы обратный сигнал от враждующих сторон, в частности от Хезболла по поводу э, э, израильских солдат и возвращения их, и от Хамаса по поводу одного израильского солдата? А если э, есть обратная связь тоже с Израилем, со стороны Израиля, вот, по поводу прекращения военных действий. Спасибо большое. У нас есть обратная связь, но, к сожалению, пока не на наше заявление, а на наши попытки оказать влияние в направлении прекращения огня и сокращения человеческих жертв. У нас такая обратная связь со всеми вовлеченными в конфликт с сторонами есть. И, не могу сказать, что это очень оптимистические наблюдения, но, но я все-таки надеюсь на то, что здравый смысл восторжествует. Повторю, со всеми, кого вы сейчас назвали, у нас есть и связь в одну сторону, и связь в другую сторону. У нас нормальный живой контакт, практически постоянный. И это, кстати говоря, помогло нам и в сегодняшней работе над резолюцией. Пожалуйста. Средний ряд вот там в конце. Кстати, зала, кстати говоря, в этом, может быть, и заключается преимущество России. Мы не закрыли себе путь для общения со всеми участниками этого конфликта. И, и более того, мне кажется, что э, степень доверительности у нас достаточно высокая, причем со всеми. Средний ряд, дама, с рукой. Вот, в самом, да, пожалуйста. Из газеты «Москва Таймс» известно, что Россия нацелена на интеграцию со Западом, но в то же время известно, что руководитель одного из крупнейших подпольных инвесторов в России, господин Билл Брауда, недавно был отказан въезд в Россию. Многие инвесторы, западные дипломаты обеспокоены этим, не понимают почему, и э, многие э, думают, что, возможно, э, это может э, отвратиться на приток инвестиций в Россию. А вы не могли бы сказать, почему был отказан э, без э, объяснения, и могут ли быть э, другие случаи, э, которые мы не можем узнать? А кого вы имеете в виду? Я просто не расслышал. Кому отказано во въезде? Руководитель э, компании Hermitage, который является э, самым э, большим э, инвестором э, э, фондовой биржи России, э, mm -hmm. господин Белбрада. И, по-моему, э, премьер-министр Британии мог бы тоже обсудить, обсудить э, эту тему с вами сегодня. Э, откровенно скажу вам, я просто не знаю причин, по которым конкретному человеку, отказанному во въезде в Российскую Федерацию. Могу себе представить, что этот человек нарушал законы нашей страны. И если другие будут нарушать, мы и другим откажем. А тем, кто приезжает к нам для того, чтобы работать, тем более инвестировать в Российскую Федерацию, в нашу экономику. Мы будем оказывать всяческую поддержку и содействие. Иностранные инвестиции, прямые и портфельные, растут. Я сейчас не буду называть цифр, они очень неплохие. Во всяком случае, мы ими удовлетворены. Растет и капитализация российского рынка. Она самая большая за прошлый год в мире, самая большая капитализация в мире. Поэтому мы крайне заинтересованы не только в притоке инвестиций, но и в работе с порядочными и профессиональными инвесторами, которые действительно хотят на долгосрочной основе работать в российской экономике. Вот, Коллегов Бордовым, рубашки. Нилаш, газета Невсович, По поводу соглаше... декларации о борьбе с терроризмом, это говорит о том, что есть общие ценности участвующих восьмерки, но говорит ли это о том, что в конкретных случаях тоже есть соглашение о том, кто считается террористом? Я имею в виду, например, господин Закаев. По, на основе этой декларации, по э, вашему господину Путину, будет ли выдан э, России или нет? Спасибо. Как вас зовут? Георгий Нилаш. Георгий спасибо вам большое за этот вопрос. Мне бы даже нечего комментировать, потому что вы так его сформулировали, что заострили проблему взаимодействия по самому важному вопросу сегодняшнего дня, одному из самых, самых острых взаимодействий в сфере борьбы с терроризмом естественно, вот когда нам говорят давайте мы упомянем Сирию или Иран, или еще какую-то страну а почему не упомянуть тогда и других которые укрывают на своей территории людей, которые совершенно очевидно являются террористами и для этого не нужно где-то ковырять в каких-то архивах у нас доказательства, есть видеоматериалы его преступной деятельности и если возникают такие вопросы то мы не должны замыкаться не должны скатываться на критику в адрес друг друга, но должны искать приемлемые решения. Мне показалось, что мы, нас в принципе понимают. В некоторых странах действительно сложная правовая и судебная система. И криминальные элементы, в том числе и люди, замешанные в терроре, пользуются этим. А пользуются этим для того, чтобы разрушать цивилизованные страны и те, Базовые принципы, на которых сегодняшняя цивилизация демократических стран основана, мы это должны наконец понять, осознать и предпринять необходимые действия для того, чтобы ситуацию в этой серии изменить. Средний ряд, коллега в синей куртке, пожалуйста, редкий случай. Спасибо большое. Радио Свободы, Даниил Бельпирович. А, Владимир Владимирович, вы перед саммитом встречались э, с гражданской восьмеркой достаточно плотно с ней работали и скажите, вы, вы им много обещали, вы сказали, что вы сидите с единомышленниками и э, вы передадите все, что они вам говорили коллегам. Как произошло все это, произошло ли и расскажите об этом. Пожалуйста. Да, мы так и сделали и действительно по многим вопросам мы являемся, я откровенно говоря даже не ожидал, по многим вопросам, например, по экологической безопасности, по той же энергетике, по образованию и по многим другим темам, которые мы сегодня обсуждали, действительно, позиция официальных властей Российской Федерации совпадает с представителями многих неправительственных организаций. А я как обещал, мы так все и сделали. Мы, если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем мы не говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты. Вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран Восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы. Пожалуйста, передайте тоже в этом ряду. Вот там в полосатой рубашке коллега, например, поднял руку. Прошу вас. Встаньте, пожалуйста, если у меня слышите. Да, вот, пожалуйста. По какому, по, по какому принципу? Из эстонского радио. Пожалуйста. Когда у России будет такая политика, что у вас будет за границей. Извините, мой плохой русский язык. Не, ничего. Отлич. Если бы я так говорил по-истански, как говорится, я был бы счастлив. Спасибо, да. что вы так говорите. Мне... Это, это знак уважения к моей стране и к моему родному языку. Благодарю вас. Что, что у вас будет дружественное государство за, за границей. Например, Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина невраждебные. Вы знаете, дело в том, что нам с вами э, с времен Советского Союза досталось сложное наследство, потому что в рамках единого государства многие проблемы э, были скрыты, их не видно. Вот сегодня, на терри... почему так мы сегодня так э, э, э, внимательно относимся к взаимоотношениям центра, допустим, в России федерального и регионов. У нас на территории России 2000 потенциальных территориальных конфликтов между субъектами Российской Федерации. То же самое было и в рамках Советского Союза. Поэтому а, нам нужно спокойно, без истерик разобраться со всеми этими проблемами, с пониманием того, что будущее только в том случае будет обеспечено, если мы сможем сформировать вот такие дружественные отношения и получать выгоду от нашего взаимодействия. А она огромна. Тем более для такой небольшой страны, как Эстония. Вы знаете, какой доход в бюджет Эстонии идет от перевалки наших грузов, какой доход идет вообще от многосторонней экономической деятельности с Россией. Мы готовы развивать ее дальше. Но нам бы хотелось, чтобы некоторые вопросы, повторяю, очень сложные, доставшиеся нам из общей истории, не политизировались. А договоренности, которых мы достигаем, исполнялись, я имею в виду, в том числе и наши предварительные договоренности с правительством вашей страны об урегулировании вопроса пограничного размежевания. Но для нас странно, когда правительство подписывает один документ, а институт парламента, он выходит в другом, неприемлемом для нас виде. И наши эстонские партнеры знают, что это для нас неприемлемо. Но зачем тогда вся эта игра? Вот, повторяю, я ничего не хочу нагнетать, у нас достаточно терпения. И здравого смысла. Я знаю, что и в Эстонии есть люди, которые настроены таким же образом. Будем работать. Пожалуйста, дамы в третьем ряду. Угу. Норвежское телевидение. Татьяна Иванова. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, какие меры по охране окружающей среды будут приняты при нефтегазовых разработках в Баренцевом море? Какие меры? По охране окружающей среды. Uh -huh. Вы, вопрос даже, к энергетической безопасности. Даже похоже на норвежку, так. <свят> Конечно. <свят> Притворяюсь, хорошо. Но а, мы об этом все написали, там все есть. Мы впервые рассматривали, кстати говоря, впервые рассматривали вопрос об обеспечении безопасности а, транзитных путей и инфраструктуры. Это было впервые рассмотрено в таком предметном виде. А, это первое. Второе. Я не говорю, что все проблемы сразу решились, но во всяком случае мы обратили на это внимание, сформулировали эту проблему и полны решимости работать на дне вместе. А Второй вопрос — это Баренцево море. Огромные там перспективы для энергообеспечения Европы и более даже того, не только Европы, но и других рынков, в том числе и рынка Северной Америки. Мы, вы, наверное, слышали, ведем переговоры сразу с несколькими странами. Из, по разработке различных месторождений с канадскими присматриваемся к другим возможным партнерам но в этом ряду норвежские компании занимают одно из первых мест это комфортный для нас партнер по сразу низким обстоятельствам во первых они нос не задирают работают предметно очень профессионально у них развитая сеть инфраструктурная на севере как раз и, Но падающая добыча, и мы, это вполне естественно, объединить наши усилия, не тратить дополнительных денег на создание дополнительной, никому уже не нужной инфраструктуры. Мы готовы поделиться нашими возможностями, если наши партнеры поделятся с нами своими. И такая, такое желание с обеих сторон мы просматриваем. Коллеги, еще два вопроса. Пожалуйста, второй ряд. Да, прошу вас. Только микрофон, пожалуйста, возьмите. Владимир Владимирович, только что говорили о том, что вас на Ближнем Востоке доверяют. Это действительно так. Как вы думаете, роль России, поскольку там и все стороны доверяют России, тем более вы имеете хорошие отношения исторические не только со странами, и с организациями. Как это будет укреплять э, позиции России с э, организацией Исламской конференции и ускорить процесс э, вхождения России в эту э, организацию. Второй вопрос. Очень многие думают о том, что мы совершили очень смелый шаг, пригласили Хамас в Россию, представители Хамаса в России. Будет ли такой шаг в отношении к хузбуллой? Пожалуйста, представьтесь. Абдулла Исаак или я сейчас не готов сказать, какие мы предпримем, шаги с точки зрения организации контактов со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, который мы наблюдаем сегодня. Мы пригласили представителей ХАМАС сознательно и ни о чем не жалеем. Мы считаем, что если какая-то политическая сила получила вотум доверия народа легитимным путем, а с ХАМАС произошло именно это, то даже если он не является удобным партнером Договариваться нужно не с теми, кто приятен, как партнер по переговорам, а с теми, кто может влиять на ситуацию и влиять на собственный народ. То есть нужно фактор доверия к той или иной организации со стороны своего собственного народа. Нравится это кому-то, не нравится, но в отношениях с Камазом это так. И поэтому нужно вести диалог. Если он будет сложным, но будут достигнуты какие-то компромиссные решения, можно рассчитывать, что это будет исполняться. А если эта ставка будет сделана... на на такие политические силы, которые не пользуются поддержкой, так что с ними договариваться? Но мы полагаем, что это процесс сложный, и мы знаем, как происходит в большинстве обществ. Сегодня что-то кто-то потерял, завтра набрал, поэтому мы стараемся не закладывать все яйца в одну корзину, как у нас говорят, а работать со всеми участниками процесса. Мы так, И так и дальше будем поступать. Что касается роли России, то самый яркий пример – того, как мы влияем на, на ситуацию. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то детали, но вот сегодня мы дискутировали по поводу принятия соответствующей резолюции, декларации. И если бы не позиция России, она вышла бы в другом виде. И мне кажется, что она не была бы такой сбалансированной, как сейчас. Если бы мы априори обвинили какие-то государства в терроризме, мы просто перерезали бы поповину возможных контактов с этими государствами. А разве в этом заинтересован тот же самый Израиль? Думаю, что нет. Поэтому наша политика является сбалансированной, и такой будет оставаться в будущем. Коллеги, на сегодня мы завершаем. Пожалуйста, с белым листом бумаги, коллега. А, Афанасий Геринов, телевидение Мега, Греция. Владимир Владимирович, несколько уже представителей российского правительства упомянули опасность распространения конфликта и во всем регионе Ближнего Востока. Вы также вчера говорили о каких-то широких планах э, правительства Израиля. Что вы конкретно опасаетесь, что вы имеете в виду? И если можно, один такой нюанс. Э, видите ли какую-нибудь э, роль в урегулировании для Тегерана, как, например, э, господин Проди сегодня предлагал? И есть ли какие-то сдвиги в этом плане? Я думаю, что Иран, конечно, влиятельная страна в регионе, и нужно считаться с его интересами, с его позицией, и нужно с ним работать. С тем, чтобы побуждать его оказывать влияние на изменение ситуации к лучшему. Первая а часть вопроса была... Распространение. Ну, конечно. Именно поэтому мы и работали над сбалансированностью этой резолюции. Мы не хотим допустить распространения этого конфликта. На наш взгляд, никто от этого не выиграет. Ну, никто не выиграет. И как бы не хотелось некоторым силам использовать больше военных возможностей. Но мы же знаем все, как происходило в прежние времена. И никто, наверное, не хочет возврата. Как я уже сказал, Россия будет поддерживать контакты со всеми нашими партнерами. И нам кажется, что-то достижения мира возможно. А когда вы меня спросили о каких-то дополнительных планах Израиля, я не имел в виду никаких планов, я имел в виду ту информацию, которую нам передают арабские источники, в том числе и из Ливана. Официальные ливанские правительственные источники. Они полагают, что нанесение ударов по объектам инфраструктуры напрямую не связано с поиском украденных солдат, либо с достижениями других целей, о которых объявляет Израиль. Вместе с тем я уже говорил, все-таки терпеть нанесение ракетных ударов с территории сопредельного государства. Вряд ли кто-то будет. И поэтому мы в сегодняшней резолюции тоже сформулировали эту проблему таким образом, что мы намерены обратиться с настоятельным призывом к Совету Безопасности ООН подумать не только над реализацией в полном объеме резолюций, принятых ранее по Ливану, но и подумать над возможностью направление в эту зону каких-то международных сил. Вместе с тем, и я хочу особо это подчеркнуть, это возможно только в рамках Совета безопасности и с